У одного мужика сильно болели яички. Пошел он к доктору. Доктор посмотрел и говорит, «О, здесь только резать!» Мужик думает, «Дай-ка я схожу по совету друга к бабке к одной». Приходит к этой бабке. Бабка так смотрит и говорит, «Ишь ты, резать! И все, лишь бы отрезать! На, отварчику-то попей!» Тот берет этот отвар, пьет бабка, Пей, пей весь до дна, отвар хороший, полезный. Тут все выпил, бабка, говорит, ну, а теперь попрыгай, попрыгай, они сами отпадут. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем.